Так, добрый вечер, дорогие друзья. Кто меня не знает, представляюсь. Меня зовут Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта Бизнес-Бюзен. Сегодня у нас с вами будет очень важная тема. Это правила построения структуры на проекте. Mm -hmm. Так, секунду, ребят. Так, все, с паузы я сняла. Продолжаем, да? Значит, сегодня будет очень важная тема. Это правила построения структуры на проекте с бизнес белый будем сейчас с вами все это разбирать как что и почему это очень очень важно расскажу о своем опыте немножечко как строила я когда была в других да, mlm компаниях и к чему мы вообще пришли почему вот мы решили объединившись с моими коллегами до да, создать именно вот такое вот построение так, еще раз, ребят, все меня хорошо слышно? Плюсики еще раз мне поставьте и э, продолжим. Ребят, слышно меня хорошо? Да, все, отлично. Итак, если вдруг что-то будет подвисать, прям пишите. Так, э, во-первых, что вы получаете на нашем проекте «Бизнес Биоси»? все знают да прекрасно кто уже у нас в лидерском чате кто у нас в чате экспресс рост что они получают они уже видели наше обучение для наших новичков рассказываю вы получаете настоящее профессиональное обучение эксклюзивную школу позволяющую выйти на высокий уровень за короткие сроки хочу сказать что школа создавалась не лично мной да то есть я двое моих партнеров мы создали прям ну классную школу плюс когда пришел к нам лидерский состав э и образовалась такая вот лидерская ячейка ребята все очень очень плотно участвуют в создании данной школы то есть мы не стоим на месте мы не тормозим на месте постоянно каждый раз мы даем новые фишки и сейчас э многие знают да что у нас курс млм профи заканчивается это первый двухнедельный курс и завтра у нас будут поздравлялки это будет очень здорово надеюсь что э, все дошли до окончания этого курса и мы э, конечно же обязательно спросим э, как сказать отзывы до да, э, тех учеников которые прошли э, в полной мере данный курс помимо всего прочего конечно же вы получите все инструменты и шаблоны для работы что хочу сказать, что наш проект, это вот прям мощная команда, быстро растущая, очень быстро мы растем, наша лидерская поддержка 24 часа, 7 дней в неделю, в общем-то, работаем плотно, весело, здорово, в чатах у нас, как всегда, все зажигают, это, конечно, очень-очень приятно. Комната творит чудеса, да, угу. Итак, сейчас маленечко пробежимся по маркетинг-плану, чтобы понимать вообще, ну, какие деньги мы тут получаем. Балл в компании четкий, 27 рублей по каталогу на выплату 23 рубля. 100 баллов в компании, это 2714 рублей, это такая сумма, да, личного оборота, за которым, при условии, при выполнении которого, да, мы получаем с вами заслуженное вознаграждение. 100, 100 баллов это уже можно сказать что три процента наших да мы получаем свои первые маленькие небольшие деньги но это достаточно приятно потому что сделав свои 100 баллов на 2714 рублей и рабри, да, и вы уже получаете э, свои э, первые деньги от компании то есть человек может сразу же буквально увидеть свой вот как раз небольшой доход дальше консультант 6 процентов это 300 599 баллов по всей команде это получается объем в рублях да 8 тысяч где-то примерно 16 100 в общей сложности доход будет 200 рублей три тысячи максимально это директор 23 процента я не буду полностью рассказывать табличку для этого есть у нас специальное обучение 23 процента 135 тысяч рублей дохода вернее не дохода а объема команды за месяц то есть посмотрите вот насколько это достаточно такая приемлемая особо чтобы выйти на директора при выходе на директора вы подтверждаете свой уровень свой уровень 6 каталогов вернее 6 месяцев в течение года да, можно 6 месяцев подряд можно просто в течение года 6 месяцев вы были на 5000 баллах да это 135 тысяч по по всей вашей структуре. И э, вы получаете премию в 1000 евро. Конечно же, премии у нас классные. Директор 5000 баллов в течение 6 месяцев с 12 это 1000 евро. Золотой директор 2 команды 20% на первом уровне 2000 евро. Платиновый директор 3000 евро. Бриллиантовый директор это 5 23% команд получает премию 5000 евро с этого момента начинается у нас скажем так можно сказать расслабон до да, доход где не нужно делать отрыв то есть ваши команды будут работать вы будете свой законный доход получать максимально бриллиантовый хочу премию люда да все хотят, все хотят поэтому мы будем с вами стараться бриллиантовый президент это ну, 23 команды и миллион евро, это пока что максимальный уровень, его никто в Биоси не достиг, так как компания достаточно молодая наша, да совершенно недавно пришла в Россию, поэтому есть где разбежаться, есть куда нам с вами стремиться. Теперь давайте разберемся, что такое маркетинговая разница, для того, чтобы понять, ну, вот как вообще строить структуру, почему именно вот мы советуем так, а не это Итак, ребят, смотрите, вот, допустим, верхушка я, да, вот синенький человечек вверху, улыбающийся 23%, у меня несколько веток. Чтобы посчитать маркетинговую разницу, да, допустим, желтая ветка, она в общей сложности на 9%, вы с нее получаете не 23%, вы с нее получаете 23-9, минус всего 14%. Если у вас... Следующая, да, веточка, не веточка, а просто человек в первом уровне делает 3%, то есть делает свои 100 баллов, вы получаете с него 23 минус 3, 20%. 18-процентная ветка большая, да, то есть 23 минус 18, 5%. Если у вас человек в первом уровне не дотягивает до 100 баллов, да, и под ним никого больше нет и ничего он не сделал, то есть он 0%, вы с него как раз получите ту сумму 23%. Ну и так далее. Вот это вот всем понятно, маркетинговая разница. Это очень важно, чтобы у вас в голове вот прям сложилось, как считать свои деньги, чтобы не было понятно, да, чтобы не было так, что вы получили деньги, сидите, хлопаете глазами, говорите, а что мне делать дальше, я что-то так не так понял, да. Отлично. Ну все, тогда давайте разберем несколько построений, которые вообще приемлемы да, в MLM-компаниях. И я скажу, минусы, плюсы, и к чему пришли лично мы. Классическое построение – это линейное построение. Его еще могут называть ромашкой. То есть от вас разные стороны, как бы лепесточки, да, расходятся. В чем здесь фишка? То есть вы приглашаете людей только в свою первую линию. Вот, никому не помогая абсолютно, то есть просто, чисто, каждого своего партнера, то есть каждого своего человека, который к вам зарегистрировался, вы регистрируете только в первую линию. Конечно же, здесь огромный плюс, это высокий доход, то есть вот, сразу же вспоминаем маркетинговую разницу, да, то есть вы с них будете брать по полной. Если люди начинают работать, то они тоже будут уже регистрировать свою первую линию, но при этом вы, конечно же, никаким образом не помогаете, потому что расширяете свою линию, но до невозможности что здесь плюс да это конечно же хороший высокий очень доход это максимальный доход дают конечно же данное построение с первой линии да и множество подарков и бонусов потому что мы знаем что когда мы регистрируем человека в первую линию он делает по 100 баллов мы за каждого своего первого человека в первой линии получаем дополнительное вознаграждение по 100 рублей да? то есть вы 20 человек зарегистрировали в первую линию 20 человек у вас сделали по 100 баллов вы дополнительно 20 на 100 да вот пожалуйста 2000 получили к своей зарплате приятно очень приятно какой здесь минус вот таким вот классическим построением строили скажем так я строила до да, когда работала еще на земле в компании oriflame то есть я работала на земле и естественно нас не обучали тогда мы честно говоря были в такой в пространстве да, обучали классическому методу то есть вы приглашаете людей в первую линию и каждый приглашает сам себе вот таким образом мы и строили. И хочу сказать, как только мы ушли из компании, да, вся вот эта наша первая линия, она полностью рассыпалась. Это вот огромный-огромный минус. То есть, если человек вдруг, какой-то лидер уходит, уходит его вся первая линия, потому что, ну, по сути, эм, как сказать, нет такой поддержки, да, то есть, вот они зацепились за этого, за одного человека и держится за него. Он ушел, исчез. Все исчезли все его люди в итоге вся структура начинает очень очень быстро сыпаться конечно же это огромный минус но в общем-то классика есть классика и никто не говорит нет если у вас есть такое желание ради бога давайте разберем следующий метод построения построения морковкой ветками колбасками я не знаю там сосисками да как вот еще называют такой метод тоже э, я испытала на себе э, перейдя в совершенно другую компанию перейдя в интернет-проект как раз попала вот в эту вот морковку э, выросла моментально до директора оглянулась а говорится денежек тютю давайте разбираться почему же тут э, больше минусов скажем так чем плюсов Давайте смотреть. Вот вы вышли на 23%. А в чем смысл построения вообще морковкой, ветками, сосиской, колбасками? Да? То есть вы приходите к человеку, вы и ваш спонсор да, помогают вам строить веточку спонсорскую. А вторую веточку в большинстве проектов разрешают строить, когда, допустим, у меня виснет иногда, как, как у всех. Ребята, как у, у вас вообще виснет? Нет, слыш, слышно? Если что, пишите. Так, э -э подписает. Ну, ребят, не висит вроде. Так, Юра, если у тебя не висит, значит, вообще <laughs> все супер. Так, ладно, тогда не будем отрываться. Пытаемся слушать так, как есть. Угу. Все, смотрите, когда э -э приходят ребята да, э -э в такие проекты, Приходят ребята в такие проекты, где строят морковкой, ветками, сосисками, да, и начинает помогать первую ветку строить, конечно же, их спонсор. Каким образом вот вообще построено, да, то есть каждый регистрирует друг под друга. Вот сегодня ты зарегистрировался, под тебя завтра зарегистрировали Петю, Васю, дальше Лена, Маша и так далее, и так далее. Конечно же, эта вот длинная-длинная ветка вниз пошла. Конечно, много пустых, ну это в любом построении, да, абсолютно в любом, очень много и пустых регистраций, и просто потребители приходят, да, которые делают там минимальные баллы, неважно, но их регистрируют друг под друга, и в результате этого, когда появляются ваши веточки какие-то лидеры они тоже начинают строить вот в эту ветку своих людей загонять и получается длинная длинная колбаска и она растет просто с неимоверной скоростью иногда бывает таким образом что на уровень директора до да, люди выходят но ну, буквально я не знаю за месяц вот в компании BOC, если строить именно морковкой да вот такой вот то с э, вот с учетом того, что да, ну реально выйти за месяц на уровень директора, это, конечно, здорово. И когда люди видят, что под тобой прям такая огромная структура растет, и видят, что у тебя получается 23 там, у кого-то 18, у кого-то 15 сегодня, да, процентов, конечно, это вдохновляет людей, и они начинают продолжают эм, интенсивно работать. Но смотрите, что получается. Вот вы 23 процента. Аня красненькая, да. Под вами 18. Вот эти вот синенькие между э, вами и Аней, да, это вот, ну, скажем так, пустые люди, ну, может быть, люди, которые делают, так ну, самый-самый там минимальный балда да, грубо говоря. То есть нет ЛТО у них. Э, вот под вами Аня. Что вы получите с этой, э, вот с этой остальной ветки? Неважно какая ветка внизу, да, э, но вся эта ветка сейчас в данный момент находится под Аней. Что вы получите в итоге вот с этой огромной 23-процентной ветки? 23 минус 18 получите 5%. Это понятно, да? Вот, дальше смотрим. Подание Юля сделала ЛТО. 15% она свои забрала. Получается, Аня что получит? 18 минус 15, 3% вот со всей с этой огромной ветки, да, как говорится. И что получается? Что вроде бы ветка-то огромная, вроде бы все здорово, да, а денег-то нет, потому что э, вы вроде директор, у вас 5%. Да. А еще самое интересное, когда где-то вот там вот между тобой 23%, да, и э, Аней, которая сделала 18% и делает ЛТО, да, пришел человек, который вообще чисто потребитель, и он делает свое ЛТО, свои 100 баллов, и забирает твои 23 процента а ты получается не получаешь ничего то есть ты своих лидеров загнал вот в эту ветку они работают у тебя там уже тысячи людей вроде бы как а у тебя на зарплате 0 вот это конечно же просто вот э, огромные минусы идут вот этой вот морковки которая была когда-то давно давно придумана. конечно она себя полностью изжила и доказала что такие э, морковки очень-очень быстро рассыпаются смотрите какой огромный минус да это скопление лидеров в одной ветке дальше никто не получает большого дохода мы тут уже с вами это разобрали да? естественно лидеры которые действительно реально работали да они получают просто разочарование ну огроменное Потому что вы пашите, вы работаете, вы приводите кучу людей, неважно, пустые, не пустые они, да, кто-то сделал э, какие-то заказы, кто-то не сделал заказы, это неважно, вы приводите, но между вами появляется просто халявщик, который ничего не делает, да, делает свой ЛТО и забирает ваши деньги. Здесь, конечно, разочарование наступает полное и э, халявщиков вот в такой ветке очень-очень много могу сказать честно по своему опыту когда вот работаешь и э, было вот такое у нас обучение в одной из компаний но ну, мы очень быстро оттуда ушли э, потому что вот эти вот ветки конечно э, просто в ступор вводят. Э, многие люди приходят сидят говорят а чё я не расту а когда я буду на директора а почему подо мной нет людей а что происходит и при этом ничего, он даже школу не смотрит, даже ничего не изучает. Вот таким образом, конечно же, эм, когда мы пришли в компанию Биоси, мы четко обговорили, что никаких морковок, никаких веток, никаких колбасок, никаких сосисок у нас не, наш, на нашем личном нашем проекте у нас не будет. О, Настя пишет целую поэм. Настя, потом почитаю. Так, ну давайте теперь, конечно же, вернемся к тому, что предлагаем вообще мы. Исходя из того опыта, который э, мы наработали да, к, э, с нашими партнерами, что мы решили делать? Конечно же, однозначно мы э, пришли к классическому методу построения, но добавили свои такие вот ну, небольшие изюминки. Э, смотрите что мы предлагаем предлагаем во-первых естественно строить свою первую линию обязательно мы должны укреплять свою первую линию это раз во вторых конечно же она дает нам очень хорошие деньги это два и никто не отменял закон классики поэтому строить первую линию естественно обязательно и естественно нужно что второе будем делать да а второе, мы должны выявлять своих лидеров, да, вот как раз вот этих вот э, золотых наших э, партнеров, которые, э, скажем так, э, под нашим чутким руководством, да, со своей силой воли э, будут превращаться в крепких лидеров, и которые будут строить точно так же, как и мы, свою структуру. То есть наша задача выявить вот этих лидеров. Мы предлагаем примерно 5 лидеров, после того, как вот 5 лидеров отыщите, да, обучите, естественно, на, наделите их навыками определенными, да, то есть, чтобы лидер обязательно прошел школу, и наблюдаете, как этот лидер себя ведет. Если человек действительно старается, если человек приводит в команду людей, пусть не лидеров, неважно, то есть у него проходят регистрации, он участвует э, во всех обсуждениях, вебинарах, старается, то есть выполняет все задания, тогда мы предлагаем помочь этому человеку. Каким образом? Не регистрировать ему в глубину до бесконечности каких-то людей. Да? Мы предлагаем ему помочь э, укрепить его первую линию. То есть мы не лезем ни в, во вторую, ни в третью, ни в четвертую линию, да. То есть мы, вернее, мы укрепляем первую линию своей первой линией. То есть мы укрепляем вторую линию, получается. Это понятно? ребят? то есть когда мы нашли своего лидера, определили, что действительно активный человек, ведет активно регистрации, все замечательно, и у вас есть пять активных вот таких вот человек, да, то вы можете помочь вот этим своим, вот этой своей пятерочке. Но вообще отрыв нужен обязательно, поэтому мы не, не говорим о том, что э, строить ветки в глубину. Если мы будем делать ветки постоянно в глубину, мы просто не, вот, физически не будем успевать с вами делать отрыв. Но укреплять свои ветки нужно обязательно, иначе у нас не будет с вами званий. Понимаете? То есть ветки это звание, глубина это звание, ширина это наши с вами деньги. Но звания тоже дают деньги, премии, бонусы, путешествия, квартиры, машины и так далее. Но если мы будем вот тупо э, кидаться и строить ветки, то мы опять останемся без ничего. То есть наша задача с вами э, – выстраивать свою первую линию и выискивать своих лидеров. Когда появились у вас лидеры, не которые просто ля-ля-та-паля вот, э, -ля в чатах да, ходят, вот когда вы видите, что он начал работать, он начал, пусть пустые регистрации, виснет, да, ну, терпите, ребят, уже маленечко совсем осталось. А, когда а, совсем маленько, а, так, сбилось, да, то есть когда вы видите, что человек действительно работает, да, что-то делает, вы можете ему помогать выстраивать его первую линию. Не надо лезть в третью, в четвертую, в пятую, в десятую линию. Таким вот образом. То есть, только укрепляем его первую линию. И учим его, именно обучаем его, как строить свою первую линию и потом помогать своим лидерам. Смотрите, что получается. Мы, получается, строим свою первую линию, укрепляем своих лидеров с первой линии. А наши лидеры обучаются этому у нас и точно так же планомерно укрепляют своих лидеров. Так, у меня все висит. Так. Так, то есть вот в этом понятно? Смотрите, да, вот, вот с нашим построением. То есть мы строим первую линию, выявляем своих лидеров, помогаем им построить первую линию. Все, своих лидеров укрепили, дальше строим первую линию, ищем остальных пяти человек и так далее. Не надо нам лезть в глубину. Ну, ребят, все, заканчиваю. Не надо лезть в глубину. Вот это вот самое главное. Тогда у вас будет планомерное расширение и потихонечку плавное э, углубление, скажем так. То есть появятся деньги и в ширину, и будут потихонечку расти наши звания. Вот это вот очень-очень, конечно, важно. Э, то есть э, вот при таком построении становится структура очень стабильная и достаточно быстро растущая. Конечно же, высокий доход, звания, премии, ваше путешествие и так далее. По сути, вот у такого построения в данный момент мы минусов не нашли. Я считаю, что это наилучший вариант построения структуры. Но хочу сказать одну вещь на нашем проекте мы друг к другу на ну, как бы относимся очень лояльно и демократично и никого абсолютно не заставляем не строить не так как мы предлагаем да не морковками ни сосисками там первую линию то есть вы должны решать в общем то все сами поэтому пожалуйста выбирайте то что удобно вам прислушивайтесь к своим спонсорам то есть полное обучение мы даем в любом случае, поэтому то есть выбор остается абсолютно за вами. В общем-то, вот это все, что я хотела рассказать. Ребят, вы меня дослушали или нет? Слышно меня было? Так, кто-то вообще остался в комнате. Кто-то есть в комнате, ребята? Ну все, хорошо, тогда я заканчиваю, раз там частично висит. Эм, окей, так, все, отлично. Все, большое вам спасибо, ребята, что были на вебинаре. Я думаю, что было достаточно полезно и интересно. Эм, Выбора я всегда говорю, что выбор остается лично за вами, за каждым из вас. Вот, э, как строить, э, что выбирать, какую компанию и так далее. Ну, было с вами приятно общаться. Всем до новых встреч, пока-пока. С вами была Екатерина Клопенко.